Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет очень классное видео. Недавно мы были с вами на шопинге, и я приобрела несколько вещей для себя. И что именно я купила, сегодня я вам покажу в этом ролике. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Первое, что я вам хочу показать, это, конечно же, джинсы. Я обожаю джинсы, у меня в гардеробе очень много моделей. И эти джинсы не исключение, они попали в топ моих любимых, темно-серого оттенка. Я их покупала еще зимой в магазине Резерв очень хорошо сидят на талии с потертостями, очень много здесь карманов, они укороченные фасон мам джинс, состав здесь стопроцентный катон очень плотный джинс один не совсем на талии, чуть-чуть ниже пупка, но сидят просто отлично, я их брала на размер больше в размере L и их вы можете сочетать абсолютно с чем угодно как с кроссовками, так с босоножками как с водолазками как с какими-то более классическими блузами там, или даже футболками спортивными. То есть фасон очень универсальный. Если увидите наподобие таких джинсов, обязательно приобретайте. Следующая моя покупка это водолазка в рубчик светло-голубого цвета. Я очень давно искала какую-то водолазку приглушенных цветов не яркую, и решила взять вот такого вот оттенка. Она была на скидках. Раньше она стоила 50 злотых приблизительно 13 долларов. Я ее купила с 50% скидкой, что очень хорошо. Размер я взяла ку, чтобы сидела хорошо по фигуре. Ее можно сочетать абсолютно с чем угодно. Также с брюками, с джинсами, с юбками под какой-то светлый плащ, под кожаную куртку. Больше всего понравилось это то, что горло не сильно обтягивает в районе шеи, потому что в основном все водолазки, они очень сильно передавливают, я такое не люблю. А эта водолазка как раз села просто шикарно. Плотность у нее средняя, она и не тоненькая, непрозрачная, и не очень грубая, то есть как раз на весну. Поэтому я, недолго думая, ее взяла купила и теперь ношу с удовольствием конечно на очень прохладную погоду она не подходит потому что она не очень сильно греет хотя здесь 60 процентов вискозы в составе но все же не хочется заболеть так как Сейчас погода переменчива, у нас то снег, то дождь, вот я начала снимать для вас видео, ничего не было, тут буквально 5 минут назад пошел снег, поэтому я ее буду носить только в теплое время года. И кстати, если вы еще не подписаны на мой инстаграм, обязательно переходите по ссылке внизу, подписывайтесь, там есть несколько фотографий в этой водолазке. Следующая покупка это футболка, обычная, стандартная, рукава здесь немножечко удлиненные, я ее взяла в магазине H&M, размер XS, потому что мой размер был ну, совсем уже большой, я не люблю очень большие громоздкие вещи, а это как раз и не в обтяжку, и немного свободная. Поэтому я решила взять. Очень понравился цвет. Хотела что-нибудь нейтральное. И взяла такой вот светлый оттенок бежевого. Очень хорошо сидит. Сама по себе плотность очень хорошая. Качество просто шикарное. Так как я сама шью, я сразу перед тем, как покупать вещь, я обязательно смотрю, какие швы здесь, как все обработано, чтобы никакие ниточки не полезли. Очень много декоративных отстрочек, как по плечу, так и по рукам. Состав здесь стопроцентный катон Если я не ошибаюсь, там еще были э, такие футболки в расцветке Белая, черная и цвет хаки Но я решила взять вот такую вот бежевую Подходит под кожанки, под курточки, под какие-то жакеты Я ее собираюсь носить кожаную курточку, джинсы, кроссов, стиль casual Следующая вещь это спортивные штанишки Как вы видите, черного цвета Я их покупала в Беречке в бирочке, кстати, я очень много чего купила, я еще сегодня вам покажу в этом ролике. Как вы видите, я могу покупать вещи в размерах S, M, L. Я не знаю, от чего это зависит, но везде на мне все садится по-разному. Поэтому эти штаны я взяла в размере S. Они были представлены в трех цветах: черный, белый и светло-сиреневый. Они очень сильно мне понравились. И вы не поверите, я меряла все три цвета. И решила все-таки взять универсальный. Цвет черный, который подойдет под все. Я их мерила с белыми кроссовками и белой спортивной кофтой. Очень круто все смотрится. Следующая покупка это майка. Я приобрела белую в магазине Пепка Это один из дешевых магазинов в Польше. В этом магазине продается как женская, мужская и детская одежда. Кроме этой белой майки я раньше приобретала еще черную. Такая же. Очень универсальная и хорошая вещь. Маечки состав хороший. Здесь практически 60% вискозы, все остальное полиэстер, ну, чтобы она, конечно, тянулась, без этого никак. Плотность у нее средняя, она не сильно плотная и не сильно тоненькая. Сидит просто замечательно. Немножечко длинноватая, но это только плюс, потому что я, если, например, в холодную погоду, то я заправляю джинсы или брюки. Я ее буду носить как под укороченные свитера или какие-то укороченные вещи, так и отдельно к шортам. Следующая вещь это белый свитер. Можно даже сказать, что он спортивный свитер, потому что здесь идут такие вот декоративные завязочки и капюшон. Рукава здесь очень широкие, он укороченный. Я вам, кстати, показывала белую маечку, которую я и буду одевать под этот белый свитер. Приобрела в Берчке, он стоил около 100 злотых, я его купила за 60 злотых, скидка 40%, это очень хорошая скидка. В размере М я в себе взяла, потому что в размере L сильно большой, в размере S он очень короткий и... Я решила, что возьму все-таки свой размер Состав этого свитера 47% вискозы и 32% полиэстера Все остальное там уже что-то намешано, я точно вам не скажу очень приятный на ощупь, плотность у него средняя, не сильно утепленный, но зимой, я думаю, его носить можно будет. Но я его брала на весну под какие-то спортивные штанишки, даже под эти черные, которые я вам показала недавно, или, например, под джинсы. Также в этом свитере есть швы на выворот, сейчас, кстати, очень модно, когда все швы видно наружу. Но здесь их немного, они только внизу. Очень универсальная модель, цвет универсальный. Еще раз повторюсь, если в вашем городе есть магазин Берчка, обязательно туда отправляйтесь. Следующая покупка также с магазина Берчка. Я приобрела себе укороченную куртку на весну и на лето. Я давно мечтала о такой курточке и как-то не решалась. Знаете, бывают такие вещи, которые нравятся, но ты думаешь вот я куплю я ее одену пару раз и она мне перестанет нравиться, потому что она какая-то универсальная она не под все подходит да но я все-таки решила испытать так сказать свой гардероб и свою интуицию что это куртку я буду носить очень долго и практически со всеми вещами она укороченная здесь присутствуют такие вот огромные карманы спереди также она идет на молнии и вот такие вот широкие длинные рукава на заклепках с манжетами я ее покупала в размере м на скидках она стоила 120 злотых я ее взяла всего лишь за 72 злотых Состав у нее стопроцентный полиэстер она идет без подкладки но швы очень хорошо обработаны как вы видите здесь нету практически аврелока все обработано косой бейкой ну те, кто счет, те меня поймут. Это очень удобно, что никакие ниточки не торчат, ничего не выглядывает. Вы можете спокойно снять ее на улице. Она на мне свободна. Я ее, скорее всего, буду носить под джинсы, под спортивные вещи. Я ее уже мерила с многими своими вещами из моего гардероба. Я вам хочу сказать, что я довольна этой покупкой. Следующая наша вещь – это спортивные штаны. Я их получила в подарок на 8 марта. Это спортивные летние штаны для бега. Но я их не буду использовать всегда для бега. Иногда буду одевать в магазин, чтобы пройтись за покупками. Или просто прогуляться по лесу или сходить на озеро. Приобрела я их в магазине Decathlon. Не все знают об этом магазине, но вы можете найти информацию в интернете. Потому что этот магазин не во всех странах есть. И не во все страны он доставляет покупки. Я заказывала эти штанишки через интернет. Все выбирала интуитивно, как размер, так и цвет, и модель. И я вам хочу сказать, что я не ошиблась. Модель я взяла в размере S, цвет хаки. На видео он может показаться немного сероват, но э, смотря при каком освещении смотреть на эти спортивные брюки. Здесь очень удобный пояс на резинке. Кармана 2 с двух сторон и еще присутствует задний карман. Для тех, кто не знает, это у меня, кстати, вторые спортивные штаны, где есть такой карман. Этот карман предназначен для того, чтобы ложить телефон или ключи, или какую-то мелочь. Если вы все-таки собрались на пробежку, и вам некуда положить личные вещи. Он небольшой, конечно, но вы можете сюда вместить все, что вам нужно. И ниц штанов также на резинке в виде манжета. Если в вашей стране есть доставка с этого магазина, обязательно переходите на сайт, потому что кроме спортивной одежды вы можете там найти какие-то спортивные сумки, рюкзаки и многое другое. Еще одна покупка с того же сайта Decathlon – это рюкзак. Я хотела очень давно какого-то светлого, бежевого, коричневого даже оттенка, чтобы, как я уже миллионный раз повторюсь, подходил под все – я взяла, выбрала, точнее, вот такой вот рюкзачок. Здесь очень много отделений. Также, что мне понравилось, здесь вот такая вот массажная спинка. Очень удобные ручки. Также присутствуют боковые кармашки, например, там для воды или для чего-то мелкого, что не хочется лезть в сам рюкзак и искать. Да? К этому рюкзаку прилагался дождевик. Если вы, например, вы попали под дождь, вы можете им воспользоваться. Одеть на рюкзак, и ваш рюкзак не промолчится это очень удобно и классно и еще что самое интересное на этот рюкзак гарантия 10 лет если например что-нибудь случится с этим рюкзаком он порвется или там поломается молнии или еще что-то с ним произойдет его можно вернуть и сдать на ремонт или даже обменять на какой-то другой. Я, конечно, бережно отношусь к вещам. Я надеюсь, что мне с ним не придется прощаться, потому что он очень сильно мне понравился. Он даже понравился моему парню, который хотел у меня его отобрать. Но все же я решила его оставить себе. Рюкзак стоил около 80 злотых. Это недорого для такого количества карманов здесь и многих функции которые он выполняет плюс еще дождевик и следующая покупка это сумка белая маленькая как вы видите очень интересной формы здесь присутствует маленькая ручка также присутствует большая ручка которую вы можете регулировать на любую длину я себе уже настроила такую длину я ее брала определенно под несколько летних образов я уже знаю под что я ее буду носить в этой сумке есть как Маленький карман внешний, вы можете положить сюда, не знаю, чеки какие-то, мелкие деньги, то, что вам необходимо. Можно телефон, если вы не боитесь ничего. И есть обычный внутренний карман. Здесь два кармачка маленьких, один для телефона и второй на молнии для каких-то карточек, мелочей и всего прочего. Или антисептика, например, да, как в нашем случае сейчас, очень популярно. По поводу того, где я ее купила, вы даже не поверите. Я ее приобрела в Секенде. Я туда пошла, чтобы найти конкретную сумку для того, чтобы ложить принадлежности для душа. Шампунь, гель, знаете, такие прозрачные сумки. Случайно увидела эту белую сумочку и думаю, почему бы не взять? Это как раз было перед тем, как я ехала на шопинг. Так вот, я сумку для геля, шампуня, кремов и всего остального я нашла. И увидела вот эту вот малышку и не смогла пройти мимо. Эта сумка и та прозрачная сумка у меня вышли всего лишь на 23 злотых. Это очень дешево. И если бы я покупала такую сумку в торговом центре, она бы мне обошлась около 80 злотых. А так я ее взяла, наверное, за 20 злотых, и там вышла в общем мелочь. И решила все-таки показать вам эту прозрачную сумку. Я знаю, что сейчас в моде прозрачные сумки, но я ее брала специально для дома. Вот так вот она выглядит, свечивается, если, например, есть какие-то девушки-модницы, которые могут сюда абсолютно положить телефон, ключи, все необходимое и пойти на улицу на прогулку. Но я не настолько рискованная, чтобы с такой сумкой ходить по улице. Поэтому я ее покупала конкретно для принадлежности для душа. Очень удобная, очень компактная. В нее помещается очень много всего. И что самое интересное, тут еще есть молния. И это молния рабочая. Я, если честно, даже была в шоке, потому что сумка, еще раз повторюсь, была приобретена в секунде. Так что иногда заглядывайте в секонд, там может быть очень много интересных вещей. Интересно узнать о секонд-хендах в Польше, которые есть? Обязательно пишите в комментариях под этим видео, я для вас сниму отдельный ролик. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх. И еще напишите в комментариях, пожалуйста, какая вещь или какой образ конкретно вам понравился с этой рубрики покупок. Я буду от вас ждать отдать.